Приветствую вас, пантерлоги! Я великий лошад Краснорожник! Я порванная пас, Я выкрутый моргал! Я белая мышь! Я черная моль! Я! Я! Я в латиностый гул! Я и царел... Ох, не то. Я не слышу вас! Хэй я! Слышу, гея! Да я не понял! Кея! Простите, я просто плохо слышу. Но я слышу топот копыт. Это к нам чится на бешеном Первый гость! Встречайте! Я приветствую тебя, крутое яйцо. Здравствуй, о великий вождь! Здравствуй, ум, честь и совесть наших прерий! Не перестаю восхищаться твоими роскошными перьями! Что есть, то есть. Настоящий индеец должен иметь столько перьев, сколько раз он познал любовь. Зато меня называют «Гроза перхоти». Ладно, ладно. Продолжай. О, любимый натурщик Фаберже. Смеркалась. Я давно не слышал такой длинной истории. Мне больно говорить. Тот вечер я прискакал к вам раньше обычного yeah. и застал жену в объятиях незнакомства. А, а, а. Что же ты с ним сделал, рогатый лицо? <свят> я его, я его, а -а -а -а -а. кажется, я догадался. Так вот откуда эта перышко на твоем скальке. <свят> <свят> Но кажется, я слышу еще папа, копыт. Нам приближается еще один гость. Это уже не индейец, а индейка. Жена крутого яйца, яишница. Спокойно. Спокойно. Приветствую тебя, о прекрасная глазунья. Эй, я! Но мы хотели бы услышать твою историю. О, прекрасная женщина из племени Даю-Даю. Не Даю-Даю. Э! А! Даю-Даю. А, Даю-Даю. Ну что ж, продолжай. Смеркалась. Смеркалась. Где-то я уже слышал эту историю, э? Дура! Докольно! Я говорю! Тут тот вечер я натянула стрелы, натерла своего шестисотого скакуна и, как обычно, нагнала огненной воды. Ты лжешь! Когда я вошел, бочонок был уже пуст. Конечно! Потому что все время пробовала на сахар! Успокойся! Сын трезвости. Продолжай, дочь перегара. Вскоре раздалось дикое конское ржание. Я догадалась. Это крутое яйцо. Опять ложь. Я вошел без единого звука. Я могла перепутать. Вы с конем ржете одинаково. А вот сейчас и проверим. Проверка. Деревенский петух приехал в город и проходя мимо киоска, посмотрел, что в нем жарятся куры гриль. Он обалдел. Он говорит: "У нас в деревне топтать некого, а эти на каруселях катаются". а! <реш> <реш> <реш> <реш> <реш> <реш> <реш> Я же говорил, глазу не могла перепутать. Повторяю, я вошел без единого звука. Хотя нет, один звук был, но я не специально. <свят> Половица скрипнула. Продолжай, глазунья. Крутое яйцо волнуется поздно ночью. Пошел ты к вам, было темно. И мы, не включая, предались любовным утехам. А потом... А потом... О, моя жизнь, <свист> Устая карта, мера! Ну хане, была надо. Я говорю, где к вам ворвался незнакомец, включил свет я увидела его лицо! Это тоже был крутое яйцо, а бал нет. сколько бачоков не надо, где вы там предавались и техам-то? Не знаю, Ну крутое яйцо набросился на крутое яйцо Но крутому яйцу удалось скрыться без крутого яйца Потому что крутое яйцо оторвалось от крутого яйца <смех> а, а <я> <смех> Ты сейчас с кем разговаривала? <смех> <смех> да он скрылся! Я только успел вырвать у него перо Вот оно! Сами сказали, смеркалось. Кто-то может перепутать вегламы. Вот на этой трогательной волне мы и заканчиваем свою передачу, дорогие друзья. Погоди-ка, погоди-ка, пернатый. Ты ли, Я яичница, я. Крутой, а крутой. А ведь это ж он. Сучка ты, крашена. Почему же хорошо? Это мой натуральный цвет волос. Дорогие друзья, оставайтесь с нами, не выключайте телевизор, мы ответим на все ваши вопросы. Оставайтесь с нами. Эй, я дерусь. Я натуральный. ты, давайте. А, на а, а, а, а, а, а, а, Юрий. <клевит>